Дорогие друзья, всем большой привет! На связи Виталий Сергенко. Сегодня обсуждаем итоги локальные ФРС и смотрим, что будет с фондовым рынком в ближайшее время, на ближайшие недели. Поэтому не переключайтесь, будет очень интересно. Итак, давайте перейдем сначала, знаете, о чем мы с вами поговорим? О том, что. На прошлой неделе состоялось заседание ФРС, о котором мы с вами говорили недельку назад, и по итогам заседания случилось следующее процентную ставку пока не понесли, но очень от господина Пауэлла было очень такое голубиное и позитивное легкое настроение да, о том, что мы будем снижать процентную ставку, чтобы не было перегрева в экономике, в том числе мировой, и соответственно планируют снижать на ближайших двух заседаниях процентную ставку. И даже по Уолл-стрит ходят такие истории, что уже на июльском заседании, которое состоится 31 июля 2019 года, ставка может быть снижена не просто на 0,25, а сразу на полпроцента, да, что является достаточно такой серьезной величиной, когда твоя ставка всего 2,5. Вот, поэтому, если мы обращаемся к фьючерсу да, на ставку ФРС, мы видим, что с вероятностью 100% ставка будет понижена 31 июля. Если мы смотрим следующее заседание 18 сентября, здесь ставка за дальнейшее снижение ставки да, 78%. То есть это тоже не кисло, это очень такая серьезная величина. Чем грозит рынку вот эта вся история и что случится, допустим, с нашим любимым S&P или с долларом в ближайшее время? Если мы обратим внимание на S&P, то мы видим, что на этих новостях S&P обновил, по сути, да, исторический максимум. Вот если здесь посмотреть, мы видим, что ну, пикушка была, в принципе, повыше, чем там, предыдущий пик. И вот примерно на уровне 2955 да, максимум получился новый исторический хай по индексу S&P 500. В то же время если мы посмотрим допустим на евро-доллар дневной график то мы видим это дневка что евро ушел от уровня где-то 117 1.16. там 16 не, не 17 1.12, 12 извините 1 12 1 13 ушел на там 114 и выше да то есть в принципе где-то две фигуры вверх прошла цена. Ну, это от 1.11, да, 1.11, 1.12. Соответственно, что мы видим? Мы видим, что в моменте ослабевает доллар, и фондовый рынок растет. Почему доллар ослабевает? Потому что валюта, стоимость валюты 2,5% годовых. Всегда давали этот процент. и Даже говорили долгое время, что. Процент будет повышен там, до 3% в год. Безрисковый процент, да, безрисковая ставка от ФРС. И, и тут говорят, что она будет 2.25 или 2.0. Поэтому те безрисковые вещи, такие как облигации или депозиты, в долларах становятся менее привлекательные Люди выводят капитал, направляют более рисковые активы, такие как акции. да И мы видим, что акции растут. При потенциальном снижении ставки, да, да даже на ожиданиях, не, даже не по факту, а на ожиданиях процентной ставки, акции растут в среднем, то есть рынок на историческом хае. А американский доллар, он снижается, да, в моменте. Опять же, наши эти вебинары, они больше именно по фондовому рынку, да, не по Форекс, но здесь, я думаю, что вот на таких ожиданиях может даже быть и пробой, и цена может уйти выше на 1.15, 1.16 в ближайшее время, потому что э, все-таки меняются некие глобальные такие тренды, и рынок это пере, э, пережевывает, да, пере, перемалывает и может быть готовым к локальному здесь переходу по евро в растущую стадию. Но ну, будем смотреть, будем наблюдать. Нас же больше интересует S&P 500 и вот VOO как один из представителей биржевого фонда на, на этот замечательный индекс. Мы видим, что здесь также исторический максимум и вот сейчас немножечко котировка, котировка отскочила. Что здесь может быть в ближайшее время? Если мы скорректируемся на уровень где-то 260-262, да, вот ближайший уровень такой поддержки, то в принципе это будет интересная точка для продолжения динамики, то есть я думаю, что в свете тех заявлений ФРС у нас кризис немножко откладывается и рисковые активы, к которым акции прежде всего относятся может быть, ну, продолжит рост и индекс, да, естественно, и технологические акции, у которых все хорошо там, с отчетами, с балансом. Вот, Поэтому здесь мы наблюдаем, скорее всего, будем наблюдать продолжение тренда восходящего и по основному, скажем так, индексу да, оригинальному, я думаю, что мы увидим 3000 в этом году, да, 3000, может быть, больше вот, Поэтому и основные инструменты, основные акции, они также я думаю, что будут подрастать. Это касается Амазона, потому что если мы посмотрим график, очень похоже, только по S&P был уже исторический максимум, здесь пока не было, но также я думаю, что здесь могут быть продолжения динамики и восходящая такая да, структура. Здесь ближайший уровень поддержки 1000 800 1840 я бы где-то взял, да, то есть, как вариант Apple представили новые iPod, да, и в принципе более менее сейчас вроде все стабилизировалось с акциями этой компании, закрепились выше уровня. И 195 сейчас цена, я думаю, что здесь тоже все, что выше 190-185, это в принципе неплохая история и здесь может быть вот этот уровень, да, этот диапазон и можно с ним поработать, в принципе, на, на отбой от него, да, как, как вариант, потому что скорее всего рынки продолжат свой рост, исходя из того, что мы выше сказали. И такие акции, как Amazon, Apple. Там мой любимый Facebook тот же самый, да, то есть выглядит достаточно неплохо и может продолжить свой рост. Netflix также в топ входит акции. Здесь он, правда, в таком флете. Вот Netflix я не могу так сильно рекомендовать. Тем более, у них сейчас взвинтилась такая конкуренция со стороны Disney, того же. То есть, здесь пока такой флет. Google, Смотрите, обратите внимание, Google здесь из-за вот, э, торговой войны и неких таких санкций со стороны правительства США, да, которые зажимают э, крупные компании и против монополий. Вот пока что Google страдает больше всего и здесь э, я думаю, что в ближайшее время может еще Google подупасть, потому что коррекция может сейчас пройти на рынке немножко и здесь ближайший уровень 1035-1050 где-то, но здесь вообще возни очень много вот и 1070, мы сейчас вот прилетели в локальный уровень такой проторговки да, 1085-1070 где-то. Вот поэтому здесь нужно смотреть как будет вот с этим накоплением работать на рынке и если от него они отколятся, да, то хороший вариант если они упадут еще ниже то есть 1025 1015 это хорошие цены да то есть для гугла мы видим что здесь давно уже в этом диапазоне идет работа и почему нет он может оттуда отколоться поэтому google сейчас больше всего недооценен как мне кажется из всех бумаг Ждем его отчета, насколько я помню, в июле он сейчас будет и в принципе здесь может быть достаточно интересная такая картина. Поэтому давайте резюмируем, по ставке ФРС все отлично, все так, как любят и ждут трейдеры, инвесторы на фондовом рынке, ставки падают, фондовые рынки растут. S&P чувствует себя неплохо, просто после исторического максимума нужно немножечко это переварить и может двинуться с новой силой, если будут какие-то новые триггеры, да, то двинется быстрее. Посмотрим. Я думаю, что таким одним из триггеров может быть ближайший отчет, который там от финансов и от технологических компаний, голубых фишек. Вот, много в июле интересных отчетов, поэтому мы ждем. Я думаю, что это как вариант конец июля, начало августа, когда рынок может двинуться с новой силой. Вот такие дела, вот такие идеи. Друзья мои, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Если вы хотите попробовать торговать акции и индексы, то это можно сделать через платформу Admiral Markets. Ссылка будет в описании, первая ссылочка на открытие демо счета, реального счета. Переходите, смотрите, это не CFD, это не спот, какой-то рынок, это реальные акции, которые вы можете купить без плеча, без маржи и спокойно инвестировать, торговать и получать в том числе дивиденды на свои бумаги. И также ссылочка в описании будет на наше предложение совместно с Admiral Markets. Это брокерский счет плюс обучение. Если вам нужны консультации, если вы хотите получить такой некий кэшбэк на свой счет за обучение то а, также ссылочка будет в описании на этот э, сайт, на наше предложение. Вы можете открыть счет, к примеру, от 600 долларов и получить несколько консультаций от э, опытного трейдера э, и одного из моих помощников. И также при оплате курса трейдинг под другим углом э, вы можете вернуть на свой счет э, до 200 долларов долларов США, поэтому переходите, очень интересное предложение, ссылочка будет в описании, подключайтесь, оставляйте свои заявки и мы с вами свяжемся. На этом в принципе все, друзья мои, всем большое спасибо за внимание, интересный рынок сейчас, в интересное время мы живем, исторически максимум и скоро будут хорошие возможности и они уже появляются, хорошие возможности для трейдинга и инвестирования на фондовом рынке, тем более ставки начинают падать, да. Это, в принципе, все. Всем успехов. С вами был Виталий Сергенко. Я трейдер, профессиональный инвестор и управляющий активами инвестиционной компании Ричинвест Групп. Это этом, в принципе, все. Всем всего доброго. Всем пока.